сейчас будем разбираться что же нам делать с мужчинами которые делают непристойные предложения да? сейчас я э, приготовила рассказать вам мои соображения мои исследования так отлично еленочка вижу вас в инстаграме здравствуйте Здравствуйте всем, кто присоединяется. Так, еще несколько секундочек. Добрый вечер, добрый вечер. Так, так, так, так. Так, отлично. Mm -hmm. Еще yes. oh, звук есть. Все. Отлично. Так, так, так, еще одну ссылочку. Еще две кнопочки. Три. Три кнопочки. И все, я с вами. Uh -huh. Uh -huh. Так, отлично вижу лисан галину все начинаем девочки угу. так ну что я думаю что будет интересно потому что большинство тренеров э, говорят мужчина если делает непристойное предложение там пощечина и можете оставить его в покое я сегодня вам буду говорить много другого да? так хорошо хорошо Мужчины в любом возрасте есть с такими с прямолинейностями, да, которые нам, женщинам, непонятны, неприятны. И что же с этим делать? Но на самом деле, я понимаю вас прекрасно, потому что я тоже была в какой-то момент в формате, что сразу дать пощечину и послать на три буквы, да, сказать «мужчина, до свидания». Да? И потом однажды мне попался фильм, который заставил меня размышлять, да, и искать креативные решения вот в этом направлении. Фильм называется "Лавида до итальянский фильм, в принципе, играют комедийные актеры, и он с очень серьезной, глубокой э, историей, этот фильм, э, который показывают в фильме, и тем не менее с юмором и то есть там, наверное, вы все смотрели, да, «Жизнь прекрасна» на русский язык он переводится. Он очень старый, этот фильм. И вот я его пересматривала не первый раз уже. И вот я задумалась на том моменте, когда он делает всякие разные глупости, чтобы обратить внимание своей девушке. А его девушка, ну, еще не его девушка в этот момент, она собирается замуж за другого. И он э, там реально делает вот клонские какие-то моменты, да, там какие-то смешные ситуации. Ну, наверное, посмотрите потом фильм, да, если даже смотрели, стоит его пересмотреть и вспомнить вот эти все моменты. Ситуация какая? Он в конечном итоге э, приезжает на каком-то выкрашенном синей краской э, коне в зал, где у нее идет представление, на всех родственников как бы приглашают всех на свадьбу уже с женихом и как бы обручение у них там идет. И он ее забирает, говорит, поехали со мной, и она садится на этого синего коня вместе с ним, и они уезжают. И когда он ее привозит к своему дому, первое, что он ей говорит, дорогая принцесса, я очень хочу заняться с тобой сексом. И вот с этого момента мне стало понятно, что у мужчин такая природа. То есть, если мужчина не хочет секса, ему нет никакой надобности искать женщину. Да? И это первая причина, почему они хотят найти женщину. Ну и так как мужчины не учатся, они э, думают, что женщина это такой же мужчина, только у него другие гениталии. А на самом деле, добрый вечер, девушки, да, кто подходит, присоединяется, добрый вечер всем. А на самом деле... Женщина ⁇ это вообще другая планета, другая природа, совсем все по-другому. То есть мы по-другому думаем, мы по-другому чувствуем, да, по-разному. Да. Женщина ⁇ это одно полушарие, мужчина ⁇ это другое полушарие. Да. То есть здесь уже сегодня ни для кого не секрет, что разница громадная. Мужчины чаще всего об этом не знают. То есть это можно по пальцам перечитать продвинутых мужчин, которые психологи и сами ведут какие-то курсы. Все остальные мужчины в лучшем случае сходили на какие-то курсы и ничего в этом не поняли, да, вот в этих разницах. То есть здесь тогда получается в той ситуации, в которой мы живем, в той реальности, в которой мы живем, да. Ну, у каждого своя реальность, но вот просто возьмем там 21 год, да, когда мужчинам уже в несколько поколений не давали образования, вообще что такое женщина как с ней обращаться даже чаще всего отцы не могут точно рассказать да, что же это такое хотя прожили за э, женатыми там, с матерями сколько мужчин у нас э, выращены матерями да? то есть нету отца который скажет смотри у женщина это не то что как мужчина с ней надо по-другому да? то есть некому было сказать э, добрых слов да, э, которые приведут к результату. Чаще всего мужчины наши воспитываются на улице в теме отношений, то есть то, что рассказали друзья, да? то есть то окружение, которое у них в данный момент есть. И именно это окружение на них влияет. Если друзья над ним посмеялись или там рассказали какую-то свою точку зрения, то здесь складывается его впечатление о жизни, о женщинах и все. И он с этим пошел да? прямой наводкой делать свои ошибки, да? танцевать на граблях. На самом деле курсов для мужчин я в интернете видела из более-менее нормальных не так много. То есть это не так раскручено. Мужчины не ищут курсы, чтобы пойти и научиться как с женщинами взаимодействовать. Они думают, что они, у них и так получится, они же классные там, и так далее. Да? Что-нибудь получится и все, никто не учится. Так, вроде меня показывает интернет хороший, а инстаграм приостановился. Странно. ну ладно идем дальше запись будет на зоме потом добавим на, на instagram хорошо давайте давайте поставим наверное, плюсики да, кто уже сталкивался с такими ситуациями когда мужчины прямолинейно заявляют я хочу секса да или говорят вот мне нужен секс и больше ничего да? то есть здесь вот Реально таким мужчинам можно просто посочувствовать. Они э, даже толком не осознают, что в этот момент они обесценивают женщину. И что дальше, э, ну, как говорят мудрые, хочешь, чтобы тебя уважали, уважай других. Да? То есть мужчины этого не знают. Они не понимают, что, сказав женщине, что им нужен только секс, они обесценили женщину. То есть, э, ну, после такого после таких заявлений я не знаю, какая женщина идет на секс. Ну, вот у меня, например, есть один такой знакомый, я просто уже давно его не вижу, да, Но он продолжает мне писать сообщения там в Инстаграм, в Фейсбуке, я его везде блокирую, а он все равно продолжает писать, очень такой давний знакомый, и он когда-то мне рассказал свою историю, ему там сейчас уже под 70 лет, он продолжает эти прямолинейности говорить женщинам. То есть у него такая глубокая нейронная связь, такая многолетняя привычка. У него задача брать количеством. То есть он говорит, если я за день 100 женщинам не крикнул, иди сюда красиво, я тебя напою кофе, то гарантированно, что у него сегодня ничего, никакого секса не будет. То есть человек 70 лет продолжает так думать. И когда я ему пытался объяснять, что он, наоборот, перечеркивает все свои возможности, которые у него есть, он просто, можно сказать, ну, обидев человека, вряд ли от него что-то получишь, да, тут даже не женщина и мужчина, тут просто, там, я не знаю, Покупатель к нему приходит, и он ему говорит какие-то обесценивающие слова, а потом хочет ему что-то продать. Но точно так же ничего не получится. Да? То есть взаимодействие и уважение друг к другу – это такой фундамент не только для построения отношений, это для построения э, отношений между покупателем и продавцом в любой сфере. Да? Точно так же ну, и отношения женщины и мужчины тоже в древние времена говорили, у нас товар, у вас купец. Да, то есть здесь это где-то рядом все это происходит поэтому уважение здесь очень важная деталь в самолете но мужчины этого просто не понимают а вот этот фильм который я вначале рассказала да девочки кто опоздал переслушайте, да я уже не буду возвращаться чтобы эфир не повторять в этом фильме мужчина реально думал что он таким образом признается в любви да то есть он говорит, «Дорогая моя принцесса, я так хочу заняться с тобой сексом», а это вообще их там первое свидание, да. Он думает, что он таким образом рассказывает, что она для него цена, дорогая и вот э, лучше всех женщин на свете, да? то есть вот как бы в таком формате. И я думаю, что мужчины вот… Просто по своей природе они в большинстве своем так думают. Если нет образования, если не было мудрого отца, который сказал бы, дорогой, если ты там не можешь женщину одеть, не раздевай, да, если ты не можешь ее накормить, то не требует от нее ничего, да, или там и так далее. Да? Не можешь жениться, не занимайся с ней сексом. Да? То есть мудрости сейчас и у отцов не так много, да. То есть даже иногда отец воспитывал, а у него там свои какие-то программы тараканы в голове, да, и сыновья растут с какими-то непониманиями. Они реально не понимают. Они вот видят женщину и у них появляется интерес к женщине, да, там, ну, природа просит отношений с женщиной, но он не понимает, что за женщиной надо заботиться женщину нужно одевать, обувать, кормить, кроме того, что она может это сама сделать. То есть если женщина сама может сделать, она и в сексе, если что, сама может, да, сама с собой может довести себя до, до какого хочешь оргазма, до нескольких оргазмов. То есть если мужчина уже идет на отношения с женщиной, он должен что-то внести, да, то есть энергообмен, ты мне, я тебе, и не янь, да, то есть это природные законы, мы никуда не можем деться от этих законов. То есть если женщина, конечно, экономит на себе, если женщина э, что-то готова все получать бесплатно, мужчины тоже начинают притягиваться, которые хотят все бесплатно, в том числе и секса, да. И здесь у меня всегда встает вопрос, знаете, э, вот во все века там, называли древнюю профессию женщин в древней профессии да, дешевыми женщинами. Ну, если они берут, вот я просто знаю здесь в Испании, у нас там, я не знаю, ну, я уже не говорю тех, которые на улице стоят, но вот заведения специальные такие, да, там от 100 евро час стоит с девушкой. Это дешевая женщина, профессионалка, да. А что-то говорить о женщинах, которые соглашаются на близость с мужчиной бесплатно. То есть они же что тогда, еще дешевле, что ли? Да? То есть самая дорогая женщина – это, естественно, жена, потому что в нее надо инвестировать, в нее надо вкладывать, в ее красоту, в ее счастье, в ее радость, в ее сюрпризы, в ее праздники, в ее семью, в дом. Да? То есть это все нужно инвестировать. Мужчина чем больше вкладывает в женщину, тем труднее ему с ней расстаться, тем легче… Э мужчины уже управлять, да? может быть даже в какой-то степени и манипулировать. Хотя мне не нравится это слово манипулировать, я все-таки считаю, что должны быть честные отношения, доверительные отношения, уважительные отношения, манипуляция, если только какого-то высокого уровня, которое называется влияние. Да? То есть есть манипуляция, когда там девушка раскопризничалась, там расплакалась, расхныкалась, да, и мужчина там выполнил какое-то ее желание, но ему некомфортно. А влияние, когда она сказала какое-то слово, сделала какой-то поступок, взгляд, что-то еще. И мужчина хочет для нее сделать, выполнить ее желание любое. да Вот это называется влияние. То есть это немножко более высокий такой уровень мудрости женской, которая, ну, я считаю, что стоит, стоит тоже поднаучиться, чтобы это очень круто облегчает жизнь, очень круто помогает в жизни решать очень многие задачи ну и женщина вообще должна иметь этот инструмент влияния на мужчину потому что мужчины они отстают да? их сознание останавливается примерно на возрасте от 8 до 14 лет то есть возраст физического тела у него может быть там и 70 и 80 а в голове у него от 8 до 14 лет вот вы ну наверно если с сыновьями общались, да, или там, не знаю, с сыновьями подруг, да, если у самих дочери, с сыновьями подруг, когда им было по 14 лет, какое у них сознание? Они иногда удивляют чем-то, да, они какие-то продвинутые, увлеченные, что-то умеют, талантливые в каких-то направлениях, но тем не менее оно вот останавливается, это развитие, и оно дальше не двигается. Женщина развивается дальше, из-за этого настолько в обучении женщин, и почти нет мужчин. Да? Даже если брать какое-нибудь обучение такое по рекламе, по продвижению, по продажам, сетевые маркетинги, там, наверное, меньше 5% мужчин. Потому что им это неинтересно. Они не хотят развиваться, не хотят расти дальше. И здесь вот получается, что в времена, в которые мы живем, либо мы, женщины, развиваемся, становимся тем мастером, который может влиять на своего мужчину, и уже в отношениях становимся ему коучем, то есть его доращиваем до того уровня, который нам необходим. Потому что найти готового, как искала Муравьева, в Москве слезам не верит, уже в нашем случае уже будет невозможно. Я это очень часто рассказываю девушкам, что те, кто поняли, справились со своей гордыней, когда там хотят красивого, Умного, да, уже не, не планируют с ним детей общих, но вот надо красивый, чтобы умный был. Вот это вот, это вот тоже гордыня требует или гены наши требуют, да, которые... Скажите мне, пожалуйста, слышно меня в комнате вебинарной, да? Инстаграм вроде нормально, пока показывает. По очереди они отключаются. Видимо, я вам какие-то серьезные секреты рассказываю, и кто-то не хочет их допускать до вас. Хорошо, идем дальше. Когда вы понимаете, что мужчины вот такие, да? То есть у нас нету возможности в наше не видно. Ага. Так, сейчас будем смотреть. Угу. Звук плохой. И сейчас плохой звук. Просто так. Не видно. А сейчас видно, девушки? Обрывается. Сколько секундочек? Да, я с вами. Ну, на самом деле, я понимаю вас прекрасно, потому что я тоже. Так, мне -то вроде показывает, что звук есть. Нормально. О, благодарю. Ага. Видно, звук не очень. Видно, сейчас звук не очень странно что-то глючит обычно все нормально с комнатой а сегодня выдает так звук шумит Да. ладно девушки я вам потом пришлю тогда инстаграмовскую запись хорошо может быть не прям сразу но в Завтра утром всем разошлю Инстаграмскую запись. У вас у всех будет. Ага. Хорошо. Я тогда продолжаю, чтобы мне уже не разбираться, потому что я правда не пойму, что там у меня происходит. Вроде все показывает интернет, хорошо показывает звук, хорошо показывает. Ну и на, на ком пишет вроде. Так что запись все равно будет. Я это, и инстаграм вроде нормально все показывает. Ну, в общем, я продолжаю. И если кому-то... У кого-то сильно шумит звук, значит закрывайте, выходите из комнаты, я вам пришлю запись завтра. Хорошо? Все, договорились. Загружу запись уже с компа на YouTube и вам ее пришлю. Хорошо, я теперь расскажу про мои исследования. Я долго наблюдала за той ситуацией, что с некоторыми девушками, да, вот приходилось за них знакомиться с мужчинами. И Я поняла, что иногда есть смысл написать мужчине, даже если у него написано, там, что он хочет девушку на 20 лет моложе. Я задавала вопрос, давно вы ищете девушку на 20 лет моложе? Он там пишет, ну, 5 лет. Ну и как, нашли? Он говорит, нет. Ну, и когда мужчине, смотря сколько лет, но еще пятилеткой разбрасываться, но ну, нет никакого смысла. Да? То есть, говоришь, ну, а женщины постарше вас не интересуют? Он говорит, ну, можно познакомиться. И э, уже переходишь к разговору. Да? То есть здесь есть э, такая возможность рассматривать. Они чаще всего мужчины, которые хотят моложе женщин, они есть что там рассматривать. да. То есть бывает, что статус какой-то, бывает какой-то финансовый уровень. Да? Там, э, бывает, что более-менее учился чему-то, да? книжки читал, там, еще что-то такое. Да? То, есть, ну, то, что большинство сегодня это пиво и телевизор, это все их образование. И чему научит телевизор, мы с вами тоже все знаем, поэтому в результате мы получаем то, что получаем. Да? И наша задача мужчину уже просто довести до, той, до того уровня, какого нам нужно. То есть если мы хотим, чтобы он читал книжки, да, читаем при нем книжки. Вот у моего мужа целая полка книжек. Я ему говорю, ты читал их? Он да, у него даже Достоевский есть на испанском языке, там, он вообще крутым себя считает. Ну, я не так часто вижу в руках у него книжку, чтобы он сидел читал. Чаще всего все-таки телевизор. Да? Но он любит путешествовать, любит там э, какие-то там музеи, почитать всякие интересные вещи. То есть у него все равно развитие какое-то вот на его, в его уровне идет. Ну, для меня это очень медленный уровень, но ему кажется, что с ним все в порядке. Ну, и как бы я не настаиваю на этом. Я просто делаю ориентир на те плюсы, которые в нем есть, кроме того, что умный, высокий и красивый. Да? Кроме этого, например, да? например, для меня, например, после очень долгого уединения был очень важным язык любви, прикосновения. Да? То есть для меня важно было держаться за ручку, обнимашки, прикасание да, к плечу, там, подержать за ручку, там еще что-то. Так, теперь вот Инстаграм глючит. Ну, какой-то сегодня день. Я продолжаю. Посмотрим, что получится из записи. Да? Соединим, если что. И я увидела вот в этом плюсы. Я увидела плюсы, что он любит путешествовать, и он будет выдергивать меня из моего компьютера, и мы куда-то едем путешествовать. Мне понравилось то, что у него есть дача, я люблю природу, я люблю у костра посидеть люблю там, готовить еду на костре, то есть это, ну, наверное, многим это нравится, то есть для меня это очень важно, да? я это, в этом увидела плюсы, еще какие-то плюсы искала, то есть на самом деле в любом человеке можно увидеть много плюсов и много минусов, на что мы больше ориентируемся, да? то, то есть как мудрые говорят, человек это два волка, белый и черный, какого кормишь, тот, того и больше, да, и вот э, я старалась кормить белого волка, да, того, который показывает плюсы, положительные качества. И вот девушки, которые у меня прошли наставничество, которые успешно сейчас встречаются э, или осознают, э, что с мужем можно жить и дальше, просто его нужно доращивать, не просто катиться по течению что вот будь как будет, нет, а вести мужчину туда, куда, в, на, в нам нужном направлении, да? то есть направлять его туда, куда нам нужно, на подвиги, на поступки. Вот это вот важно. Если женщина думает, что само случится, но ну не случится, но если не копали в огороде, не сажали картошку, ну не вырастет картошка, если посадили картошку, ну не вырастут там апельсины, понимаете, Поэтому от наших поступков очень много зависит. И здесь в отношениях тоже никуда мы не можем деться от этих отношений. О, это оказывается кнопка, сама нажалась на Инстаграме, закрылась видео. Вообще супер техника на грани фантастики. Поэтому обратите на это внимание, что, во-первых, да, первую, Первую ставите себя на первое место. Да? Вот Мужчина никогда не может быть на первом месте. То есть не вы ради него живете, а вы с ним живете. Вот это нужно понимать. Да? Точно так же, как с детьми. Не надо жить ради детей. Живите с ними. Вот эта разница большая. Да? И с мужчинами точно так же. Нужно смотреть. Я не призываю, конечно, там, самого последнего там, который там валяется под забором, плохо пахнет, я не предлагаю его привести домой, отмыть, переодеть и что-то из него стараться сделать. С таким вариантом, конечно, придется, скорее всего, десятилетия работать. да, То есть ваше сознание влиять, уметь знать эту мудрость, как это влиять, через меняя ваше сознание, как влиять на мужчину. Здесь очень нужна хорошая подготовка. И даже с хорошей подготовкой женщины, вот я себе не выберу такого из-под забора. Ну, во всяком случае, на сегодняшний день есть из кого выбирать, которые нормально ходят ногами, да, и, может быть, там, не сильно красивый, может, у него там лысина, очки, э, живот, не знаю, там, еще что-то из негативного, да, что женщинам не нравится, может быть, не сильно умный, там, э, говорит какие-нибудь глупости из интернета или которые друзья сказали, посмеявшись над ним, он запомнил, да, там. А мы потом можем найти в интернете статью, которая опровергает его точку зрения. Но это не важно. Это не так важно. Из-за этого не стоит бросать мужчину. Всю жизнь ставила себя на последнее место. Ну и не только вы, Татьяна. Я точно так же, первый мой брак, я жила для мужа, для ребенка. Я работала там без выходных несколько лет. Муж бедный, некуда ему было одеться. Он пошел к другой женщине. Это ну, нормальная абсолютно ситуация, или там, когда женщина ставит на второе место, вполне может еще и алкоголь быть, но там еще другие причины могут быть, там аборты, еще какие-то серьезные причины, которые заставляют мужчину к алкоголю прийти. Главное, не внешность, а душа человека. Да, здесь нужно быть, во-первых, кармой готовой. Карма, чтобы вам позволял на да, хорошему человеку прийти то есть обязательно готовим свое состояние своем свою карму свое свою энергетику обязательно готовим да? во вторых это принятие оно должно быть тоже со своими границами то есть не все принимаю вот буду терпеть его какой он есть нет ни в коем случае вы должны проявляться такой, какая вы есть. Не нужно ни под кого подстраиваться. Совершенно, абсолютно ни под кого не нужно подстраиваться. То есть вы должны быть такой, какая вы есть. Не нужно для первого свидания стараться быть хорошим. Можно наоборот, разрешить себе быть такой, какой вы привыкли, такой, какой вам комфортно, такой, какой вы хотите быть. И чтобы мужчина сразу привыкал. Я, например, вот очень часто с мужчинами, когда начинала встречаться, я... Иногда еще и сразу из себя строила какую-нибудь стерву. Так, на Инстаграме закончилось почему-то. Ну, надо же, какая ситуация. Ладно, идем дальше. Ай. Какую-то, наоборот, стерву, да, там, хотеть чего-то, я не знаю, там, шоколадку какую-то, конфеты какие-то, сладости, пирожное в каком-то. То есть немножко такой капризный можно побыть. Но для этого нужно быть обязательно, чтобы вы были вот в энергиях, которые могут влиять на мужчину. Да? То есть если женщина пустая, в ней нет ресурса, она не может, у нее за словами нет никаких сил, вообще никакой силы нет за словами. Она даже если просит какое-то желание исполнить, у мужчины не возникает желания его исполнять. И когда женщина прокачанная, она только подумала, что она чего-то хочет, а мужчина уже готов бежать, исполнять ее желание. Вот эти моменты нужно учитывать. То есть это инструменты, которые есть у каждой женщины, просто у них как, они как мускулы, их надо прокачать, как мышцы. Да? Как вот, э, мышцы на плечах, да, понятные, да? Также наш мозг, наше сознание ⁇ это такие же мы му мускулы. Да? То есть если мы постоянно делаем практики, которые помогают нам получить энергию, влиять на мужчину, то мы становимся очень такого высокого уровня личностью, которая может влиять и на окружающих, да? на, не только на мужчину, но и на работе, на шефа, да? на своих детей может влиять. То есть не обязательно много говорить, а можно сказать одну фразу, и люди пошли, выполнили вашу... То, что вы хотели, чтобы они выполнили. То есть здесь очень, это очень важный инструмент, который нужно иметь в отношениях, очень нужный. Так вот, если мужчина прямолинейный сразу хочет секса, сразу его не бейте по щекам. Да? Посмотрите на его внешность, да? как он одет, что у него есть вообще, из, как у мужчины. Да? Насколько он э, готов взаимодействовать, да? э, можно задать ему вопросы. Ну, понятно, что, что мужчина хочет секса, это понятно. Что ты готов сделать для женщины, чтобы она захотела секса именно с тобой, да? Что ты готов сделать? Если ничего не готов сделать, то на этом можно э, уже расставаться, да, или э, стараться его вовлечь. То есть здесь нужно именно играть, вот как женщина большой актер, важно очень играть с мужчиной, играть. То есть не обязательно говорить, раз ты для меня ничего не хочешь сделать, до свидания. А можно сделать играющие глазки, там, да, такие прищурить глаз один и сказать, а ты хочешь просто так, ничего не сделав, не совершив никакой подвиг и поступок для женщины. Ну, интересно, интересно, какая же женщина согласится на такое. То есть можно его как-то вот понаправлять в это направление, повдохновлять, что все в жизни делается ради чего-то. То есть даже родители, когда растят своего ребенка, они надеются, что там на старости лет кто-то подаст стакан воды, да, мягко говоря. То есть это уже не... Не бескорыстная любовь. Это уже есть маленькая, но корысть. У мужчины сразу, когда он говорит о сексе, это уже корысть, то есть он чего-то хочет от женщины. Вот представьте, что он не хочет ни секса, ничего, ничего, только хочет делать женщину счастливой исполнять ее желания. Вот это бескорыстное отношение к женщине. Но мужчина сразу говорит о сексе, значит, бескорыстие от него уже не пахнет. Значит, уже можно говорить на эту тему говорит смотри, ты уже выразил э, смысл до да? э, о своей корысти да с какой целью мой мужчина интересуетесь да? с целью наживы или с целью домогательства То есть, если мужчина хочет секса это его корысть а у женщины просто другая корысть просто потому что она у нее другая природа но ну, это также э, нормально как мужчина хочет секса а женщина нормально что хочет новую шубу бриллианты машину квартиру там и и так далее то есть это абсолютно нормальная природа женщины и природа мужчины. И ничего мы с этим поделать не можем. Поэтому э, придется смириться с тем, что мужчины с такой природой, э, и что они хотят, просто нужно смотреть немножко дальше. Да? То есть не обязательно ему говорить, что я тебе обещаю. Там, да? Нет, сказать, ну, я еще не готова, я еще не готова, э, я еще не вижу, почему я должна именно с тобой этим заниматься. Столько мужчин классных, столько мужчин, которые совершают подвиги, поступки ради меня, дарят мне цветы, подарки, водят меня в кино, в театре, в музее, И я почему-то должна всех поставить на задний план, а сексом заняться с человеком, который мне сказал прямолинейно, что он хочет секса. Я своему мужу говорила, да, знаем мы, женщины, что все мужчины хотят секса. Знаем. Но важно, чтобы что-то мужчина сделал для женщины, чтобы женщина захотела именно с этим мужчиной, а не с какими-то там, у них там миллионы на сайте знакомств, и вокруг большое количество, и все хотят секса, представляете? То есть если бы женщина с каждым занималась, то что это получится? Ну вот никому это не нужно. Поэтому мужчинам придется делать какие-то поступки и вдохновлять их, сказать, ну какие поступки ты готов ради женщины, чтобы женщина сделала тебя счастливым и выполнила твою мечту? Какие мечты женщины ты готов выполнить ради того, чтобы она выполнила твою мечту? Еще мне нравится фильм, я часто его тоже рассказываю. Анжелика, да? ну наверное, вы все смотрели, так же, как я стояли там 16 лет в очередь э, в кино нас не пускали, мы одевали каблуки, красили губы и старались выглядеть на 18 чтобы попасть в кино на этот фильм. И вот э, там она такой момент говорит, когда ей нужно было детей искать, и она там к какому-то полицейскому пришла, а он такой, типа, ага, обрадовался, да, такая, такая красотка пришла ко мне, она говорит, а да вы знаете, вам известно, что сначала нужно доставить удовольствие женщине, а потом уже женщина доставит удовольствие вам. Вот это тоже можно говорить мужчинам. Они этого не знают, до них эта информация не дошла. Муж мужчины вряд ли смотрели фильм Анжелика, если только жена его посадила рядом и э э э заставила смотреть там по видео да, или в кино где-то ходили. Ну, скорее всего, они это даже не запомнили, этот момент. А это очень ценный момент. Если женщины понимают это, да, то можно уже дальше вести себя в таком формате что показывать, что, ну, женщина только когда счастлива, да, в природе, в природе, вот, я люблю наблюдать за голубями, это очень красивые э, картины, когда, наверное, все видели такие картины, когда голубка такая клюет, клюет, клюет, клюет, да, а вокруг нее голубь танцует, и перышки распушил, и курлычит и все у него перышки переливаются, и круги он нарезает, такой, танцует около нее, только обрати на меня внимание. Она такая серенькая мышка, невзгляд, невзрачная, нет у нее ни перышек переливающих, танцевать она не собирается, она клюет и клюет. Женщина, вот она такая материалистка, то есть это природа женщина. это нормально, что она хочет клевать, вкусно кушать, шубу, бриллианты, машину, квартиру, это нормально абсолютно. А голубью ему не надо вообще ничего, ему не надо ни еды даже, ему секса только надо. И мужчины такие Поэтому обижаться на них нет никакого смысла. Просто нужно это использовать, понимать, что это их природа, и дальше играть с ними. Играть. Говорит, я не готова, я подумаю, как это фильм, я не сказала «да, милорд». Вы не сказали нет, да, как это Дартаняны, три мушкетера, да, когда там королева с этими подвесками. А, вот она играла, да, она с мужчиной, вот вовлекала его в себя и в то же время не давала ему никакого ответа точного. Вот так мы должны себя вести. Выходить из мужских ролей, не нужны нам никакие уже мужские роли, потому что в мужских ролях мужчина в нас видит друга, своего парня, хорошего пацана. и и все, и прямой наводкой в секс. Он не купит ни цветы, ни подарки, ни в кино вас не поведет, ни играть с вами не начнет в игры ни в какие. Прямая наводка сексом заняться. Поэтому, когда мы изображаем из себя женщину, включаемся в этот момент в женские роли, стесняемся, боимся чего-то, проявляемся вот в таком формате непредсказуемом, тогда у мужчины включается, что он хочет заботиться, Хочет дарить подарки, хочет совершать подвиги и поступки, чтобы женщина в нем рассмотрела мужчину и сделала его счастливым. Его мечта, чтобы сбылась. То есть только вот так. И обижаться на мужчин нет никакого смысла. Просто рассматривать. Если это там совсем прям, ну вот видно, что отрубленная голова, из него даже не слепишь ничего в ближайшие там, пару лет, с ним там лет сто надо возиться. Ну, просто его пропускаете. Не он, не он, не он, не он. Но следите, чтобы ваше настроение не портилось от этого, от беседы с этим человеком. Потому что если ваше настроение испортилось, вы обиделись, нужно это прорабатывать. Потому что оно никуда не девается. Многие думают, ой, там обиделась 10 лет назад на бывшего мужа, это уже давно прошло. Но оно никуда не делось внутри вас, Осталась эта обида, и если вы ее не проработали, она влияет, и она не дает возможности уважать другого мужчину, ценить. То есть обидевшись на одного, мы обижаемся на всех мужчин в его лице, и дальше эту обиду несем. Ну, я думаю, что нет смысла до старости обижаться на бывшего мужа, который там 20 лет назад ушел от меня. Там, допустим, да? Нет смысла, моя жизнь такая бесценная. И я ее проведу всю в обиде, нет, я ее прорабатываю и иду дальше, да? то есть здесь вот такая вот история, и э, с мужчинами точно так же, если у него что-то есть смысл его рассматривать, да, то есть возможно, что он умный, грамотный, или с ним интересно, или у вас какие-то есть общие интересы, э, праздники совместные, путешествия совместные, играть в шахматы, еще что-то, да, это уже может вас объединять это уже может вас объединять и тогда уже просто играть играть с ним в роли да, в роли женские играть и можно получать все что вы пожелаете если правильно использовать эти эти роли женские это э, самый мощный инструмент многие говорят вот я там мужественная э, меня уже не переделаешь переделаешь вы родились женственной для этого вы женщины родились и Привычки, которые вас сделали мужественным, возможно, они много лет ему, там уже такие глубокие нейронные связи, с ними не так просто поработать, то есть просто решив, что теперь я буду женственной, не получится, нужно поработать с головой. Но тем не менее это возможно, это очень возможно. Так, хорошо, мои дорогие, давайте быстренько вопросик, и я побежала на йогу. Угу. Если вопросиков нету, я прям жду еще пару минуточек. Да, чтобы была возможность написать вас. Если вопросов нету, что хочу сказать из всей нашей сегодняшней беседы. Да? Рассматривайте мужчин э, как, как индивидуальность каждого. да. То есть какому-то реально стоит залепить пощечину, когда он так проявляется, а какому-то э, можно и не залепить пощечину и сказать какие-то слова, сказать, Ну, скорее всего, в душе ты хороший человек, и у тебя не было цели обидеть меня, но словами ты неосознанно меня обидел, да, или там сказал э, то, что женщинам не говорят, да, то есть немножко, может быть, поработать на другую женщину, возможно, мужчина задумается и не захочет другой женщине сказать какую-то прямолинейность, да, то есть есть смысл, даже если вы не оставите себе этого мужчину, вы поработаете на другую женщину, это будет... В вашу карму положительную карму большой пункт такой так что с мужчинами вот просто как с другой планетой нужно знать язык да мы как бы говорим на русском но одна и та же фраза на языке мужчины на языке женщины означает иногда вообще с точностью до наоборот поэтому здесь важно это понимать если не понимаете значит изучать эту науку изучать так, вижу, что мне пишут девушки вопросы, подожду тогда ваши вопросы, жду, жду, жду. Угу. Главное не внешность, а душа человека, Татьяна сказала. Здесь, знаете, внешность тоже важна, представьте, что вот он пришел помятый, грязный, вонючий, не мылся там три дня, Мужчина такой часто бывает, многие жены своих мужей чуть ли не за шкирку в душ засовывают. И мужчина не чувствует, что у него носки воняют. У них обоняние в семь раз хуже, чем у женщины. То есть женщине уже воняет на его носки, а ему еще нет, ему надо, чтобы они стояли. То есть здесь тоже такие моменты, которые приходится или растить мужчину, да, воспитывать. Лен, спасибо вам за работу и вашу работу с нами благодаря работе с вами учусь любить себя идти сквозь страхи отлично стоял отлично любить себя это кстати не просто слова некоторые думают что это просто слова нет это очень важный момент который без этого никуда это вообще фундамент если нет этого фундамента не умеете любить себя любые отношения это фундамент как дом на песке который уйдет вот, стена какая нибудь провалится и все плохо будет. А зачем это? Лучше сразу все это продумать хорошо. То есть ни у кого не получается научиться любить себя самой. Это все равно работа вот тут, потому что у нас здесь очень много убеждений, которые мы приносим из рода. Рождаемся уже с ДНК, в котором нейронные связи, которые не дают возможности э, любить себя. То есть нам в Советском Союзе забивали там люби э, там. Друга за друга отдай жизнь, там, за Родину отдай жизнь. А не надо это все. Не надо никому жизнь нашу отдавать. Надо себя любить, на первое место ставить. Поэтому здесь очень такие моменты. Не получается это просто из разговоров. Не получается. Это только практики помогают. И если практики человек не делает, всю жизнь можно прожить. Вот в этом непонимании, как же себя любить. То есть некоторые думают, себя любить – это ногти накрасить, прическу сделать а это вообще почти минимально относится. Ну, это может быть, когда как результат любви к себе, то это да, когда внутри сама себя не любит, но вот приведу себя в порядок. Да? Это вообще чаще всего две разные вещи. Хорошо, девушки, благодарю, что вы написали. Жду Галину. «Калина там что? Ага, 55 лет, Давец, мне 50, влюбился с первого взгляда, сразу кофе, кино, еле убежала, очень упрашивала сразу, на следующий вечер пришлось поддаться, говорить, что был верным своей жене, ревнует меня серьезный домосед, два месяца часто встречаемся, стоит продолжать ли с ним?» Галина, ну я так вот прям сразу не могу вот этот, такой вопрос ответить. Я думаю, что стоит рассматривать, потому что знаете почему? Очередь-то у вас не строится из женихов. Не строится. Любой мужчина, который пришел в вашу жизнь, и с которым уже что-то случилось, какое-то уже отношения какие-то уже создались, стоит это рассматривать. Может быть, просто мудрости нужно где-то набраться, Да где-то научиться мудрости, чтобы правильно с ним дальше общаться, чтобы уже не он вас танцевал, как ему надо, а вы его танцевали, как вам надо. Вот это вот. Из любого мужчины можно лепить, а мужчины, они вообще как пластилин. Даже в 55, даже в 70 лет, из них можно делать все, что мы хотим. У меня есть примеры, когда девушки говорят, так поменялся, чтобы прям не узнать, а там женились, когда 60 плюс было. Так поменялся. Когда женщина знает, как, потому что ругаться, кричать, претензии говорить, это все не работает, это просто все не работает. Там другие совсем трюки, и здесь просто их нужно применять. Поэтому я думаю, что никого не нужно выбрасывать. Если у вас уже дошло до близости, то все равно, значит, что-то понравилось, что-то делал хорошего, просто дальше его вести, чтобы вам было в этих отношениях комфортно, чтобы не только ему было хорошо, а и вам хорошо было чтобы вместе было хорошо вот это так что ну так вот прям это знаете ответственность за слова которые я говорю понимаете я не могу взять за себя ответственность я не знаю ни вас да у меня только галина написана, да я даже не знаю фамилию и тем более не знаю мужчину не знаю ни дату рождения да, то есть мои слова это серьезная ответственность ну мне потом по карме прилетит если я дала неправильный совет поэтому Единственное, что могу сказать, рассматривайте, обязательно рассматривайте, смотрите, что с этим можно сделать. Приходите ко мне на диагностику, мы там поглубже посмотрим, я вам расскажу, что можно сделать, да? что можно сделать с тем, чтобы вот обоим было комфортно. Вот самая главная задача, чтобы женщине было хорошо и мужчине было хорошо чтобы никто, никого не было, ни женщиной абьюзера ни мужчина-абьюзера, да? чтобы границы все были выстроены, чтобы все было правильно. Все, мои дорогие, убегаю на йогу. Пока-пока. Обнимаю вас. Благодарю, что вы пришли сегодня посмотреть эфир. И если какие-то у вас вопросы возникают, пишите мне в личку ВКонтакте, в Инстаграме. да И я буду тогда ваши темы тоже брать для эфиров, освещать их могу без имени, без вашего, да, все, обнимаю, пока-пока.